На нашем счете 10 240 рублей. Проверяем историю сделок. Смотрим последнюю, э, последнюю сделку и на основании этого делаем ставку. Последняя сделка была в плюс, поэтому Переходим на нашу шпаргалку, мы торгуем по системе Парлай, ставки частями, максимум 10% от депозита. И если наша последняя сделка была в плюс, то 50% прибыли от этой предыдущей сделки мы инвестируем в следующую. То есть у нас была ставка 1000 рублей и заработали мы 800 рублей, поэтому 400 рублей мы э, на 400 рублей мы увеличиваем ставку. То есть теперь наша ставка будет 1400 рублей, так как мы ставим частями, делаем ставку 700 рублей. Выделяем 15 минут на подготовку, не спешим, и в это время мы изучаем высокодоходные активы, строим линии поддержки и сопротивления, анализируем новости и всегда делаем скриншоты сделок. Самые высокодоходные активы евро-доллар, фунт-доллар. Удаляем все предыдущие индикаторы и начинаем анализ заново. Смотрим 30 минут, час, один день и за несколько дней. Строим линии поддержки и сопротивления и анализируем новости. Через 10 минут по фунту двухголовые новости. Ждем пик, заходим на понижение. Более подробно о торговых стратегиях и психологии трейдинга вы узнаете на бесплатном вебинаре в конце нашего парлаймарафона. Как подобрать стратегию, в какое время торговать, какой выбрать график свечной или зонный, на каких активах торговать, что такое тильт и как с ним бороться, как искать хорошие ситуации для входа, зачем дробить сделки. На эти и многие другие вопросы вы э, получите ответ на вебинаре. Запись на вебинар в описании к этому видео. Третья ссылка в описании. Так, наши сделки зашли в минус. Проверяем две сделки. Две сделки зашли в минус. Возвращаем ставку на 500 рублей. Ждем пик, заходим на понижение. Следите за моей торговлей, проверяйте время сделок, количество сделок, суммы сделок, пополнение счета и выводы средств. Для этого я всегда показываю историю сделок, периодически показываю заявки на вывод и операции по счету. Вся торговля в прямом эфире, без обмана и без подтасовки. Реальная торговля – реальная прибыль. Учитесь и будьте всегда в плюсе. Делаем скрин, проверяем сделки, обе сделки зашли в плюс, сохраняем, проверяем, две сделки зашли в плюс. Увеличиваем ставку на 50% прибыли и продолжаем анализ. Ждем пик, заходим на понижение. Делаем скриншот. Проверяем сделки. Обе сделочки заходят в плюс. Сохраняем. Проверяем. Так, две последние сделки. Зашли в плюс. Итак, сегодня у нас один минус и два плюса. На нашем счете 10 808 рублей. Прибыль составила 568 рублей. На этом мы заканчиваем торговлю и переходим на учебный счет.